Всем привет, с вами на связи Олег Факеев и немного хочу рассказать о Казанском марафоне, о пакете участника. Сейчас вы увидите, что было, что было в составе этого пакета. Футболочка. Футболочка вот такая, очень простая. Татфудбанк у нас спонсор, Казанский марафон, белая. Для первого марафона... Казань Казани вполне нормальная футболка. Но я в ней не побегу, я побегу своей любимой желтенькой футболочке. Так что ищите желтую футболку и желто-зеленые гетры на экранах телевизоров, если марафон будут снимать, или на фотографиях. Номер 803 мы. Так, стартовый набор включает из себя традиционный мешочек для вещей, на который можно наклеить номер. В которую мы бежим и соответственно воспользуемся камера хранения. Ну, сам номер. С меткой. Про результат, который будет. Казанский марафон-браслетик. Булавочки для закрепления номера. Red Bull. Дарился им Red Bull. О, написано не для продажи. Специально для бегунов. И. Справочник Возьми Казань для участников марафона. А теперь о плюсах и минусах. Мешочек мне понравился больше, чем на московском марафоне. Он тканевый, сделан в форме рюкзака, то есть можно его будет использовать для хранения, для переноски. Но если много бежать марафонов, то непонятно, что с этими мешками делать. Так, про номерок. Тут такая хитрая штука. Если внимательно посмотреть, то вот Татфонбанк, наклеечка Сверху сделано. И под ней что-то явно просвечивается. Если мы посмотрим на свет, видим, что это эмблема казанского марафона. И я планирую уголок отцеплял, оторвать наклейку от фон банка при всем уважении, к тому, что он является спонсором этого забега. Хочется бежать в детственном номере, в том, который он был. Ну и справочник характеризуется тем, что здесь еще. Нет английского языка, то есть он не стал еще международным. Однако, однако, поскольку дело в Казани, здесь есть элемент русско татарского разговорника. Покажем трассу сразу марафона. Марафонцам придется бежать два круга. Старт у арены. Через мост Миллениум. Здесь был раньше центральный парк культуры воздуха. Он так и остался. По Карла Маркса улица на которой прошло мое детство и где-то вот э, вот здесь вот вот здесь дом я обязательно его засниму которым я жил после рождения дальше небольшой крючок по набережной, разворот ленинская дамба еще один на закорючка и возврат к месту старта вот будет 20 километров а марафонцы побегут на еще один круг Собственно говоря, если по-быстрому, то и все. Пятикилометровку бегут. На самом марафоне у нас три дистанции. Где они? Не помню, 5, 21 и, соответственно, 42. Ну и что меня поразило, это когда ожидается финиш победителя на 21 километр. Смотрите, посмотрите. Старт забега в 9.00. Финиш в 10.05, 10.10, финиш победитель на 21 километр. То есть победитель побежит со скоростью примерно 20 километров в час. Моя средняя скорость 9 километров в час примерно на пробежках. Пиковая больше 10 была. Ну и вот я завершил отклейку стикера от Фузманка. Мы видим, что под ним очень красивая, очень красивая эмблема марафона. Так, сейчас пауза и еще раз. Вот так это выглядит номер в оригинале. Он очень красивый, очень красивый. Я уважительно отношусь к спонсорам, и в том числе к Татфонбанку, но мне кажется, зря они вот так вот сделали. Взяли, заклеили эмблему номер своей эмблемой. Не очень хорошо. Ну, написали бы где-нибудь внизу, там, Татфонбанк или сверху. В общем, ребята, давайте в следующий раз как-нибудь по-другому спонсируйте мероприятие. От Фон Банку отдельное спасибо за спонсорство, потому что, возможно, без его участия и марафона бы не было. А так, побежим брать Казань. И это первый казанский марафон, и я рад, что на нем участвую.